Всем привет. Спасибо за фрагбру. Сейчас э, будет жесткая прокачка очень везучего аккаунта. Здесь уже с очень маленьких сумм. Э, выкручен К 12 Киллтек 7 мятежник Квадроцикл, м 1917 Энфилд, АТ-308 и Тыкнайн из коробок. Вот. Сейчас мы будем этот аккаунт прокачивать. Первым делом я куплю э, брони на авика, так это мне там в ВК сейчас написали. Значит, нам нужен боевой жилет на авика Так, да, купили. Теперь какие-нибудь нормальные ботинки на авика нужны. Так, те может или элитки или Атласы, так. А элитки можно только за корону купить. Угу. Ну, давайте вообще боевые просто купим. Так. Дальше нужен какой-то хороший шлем. Чтобы он регенил. Так, вот этот вот вроде ничего. Маска. Санта Клаус регенет э, И 70% защиты головы дает. Так, шлем хакиста. Он такой же, только чуть похуже, я смотрел. Так, что-то еще. Образ винит хуйня. Элитный. Через пять секунд начинает регенить по 8. А это через 3 секунды по 5. Элитный, конечно, она будет получше, но через большее время начинает регенить единственное и все. Ну, я думаю, можно купить маску с Санта-Клауса, на самом деле. На первое время потом есть что элитный купить. За короной. А, она и на все классы оказывается, нифига. Так. Что там еще перчаточки какие-нибудь надо? Так, от хуйня. Вот перчатки хоккеиста, норм тема. Так, элитные тоже только за корона. Тогда перчатки хоккеиста. Оп, готово. Так, теперь что у нас навиком? Все, он полностью забронирован. Так. На Инжа я нам накуплю просто сет а, с бивого пропуска. Ну, соответственно, шторм броня. Так, медика, инженера. оп оп оп чуть подлагивают из-за передачи предметов но работы оп. оп о, а так не лагает так все теперь у нас по идее инженер полностью забронирован Да, вот полный сет все, и тут еще квадроцикл, то есть все. Инженер боевой. На медика тут э, нифига у нас нету. Что сюда можно купить-то на меда? Можно сделать сборный сет, как бы. На маска санта Клаус это говно на самом деле. На меда будет... Вот, перчатки хоккеиста еще норм, типа минус 30 защиты рук. Наверное, я также куплю просто в боевом пропуске на медо Так, медик. О, сейчас не лагало ничего. Так, оп, оп, оп. По крайней мере, будем плотный, но... Хангрупп один хуй ваншотит в эту броню. Так, все, ништяк. медика обут. На штурме ВК тоже может шторм купить. Наверное, это будет лучший вариант. Так, тоже купим на штурма. Оп, оп. Давай, не лагай. Давай, блядь. Оп, все, купили. Все, вот на штурма это броня, кстати, очень годная. Как и отступник, в принципе, но отступник не регенит. Все, штурмовик одет. С АК-12 можно сейчас еще играть. Пушка годная. Так, теперь нам нужен нож. По-любому ножичек прикольный. Можно покрутить бабочку. И я бы какую-нибудь пушку на медика бы получше бы купила, А, забыл. Я на Авик еще хотел пушку. Сейчас мы зайдем сюда. Так, вот класс Купим вот это вот задание Читак. Выполним задание. За кредиты. И вуаля. у нас Читак Спешл навсегда за 1600 кредитов. Ништячок, собственно. Так, счет 3000 кредов осталось. Зайдем в магазин, посмотрим, что можно взять. Так, в первую очередь нужно что-то на медом. Бабочка чего подождет. Нужна какая-то годная пушка на меда. то что с сами понимаете, играть как бы удовольствия мало в 2022 году. Хоть он и по 60 кредитов за коробку. Но он нахер не нужен. Не вижу ничего годного на меда. Но есть только он нас спешл мурена. Докрутить и спас. Ну, хотя бы хоть что-то. Ну, хотя бы с большим уроном шотит более-менее хорошо. Или, может, медика оставить вообще. У -у -у -у. Или бинельку вот можно выкрутить. Неплохой ган. Особенно, если золотая бы дропнулась, было бы вообще хорошо. Либо спас по той же цене. Тут уже открыты как бы коробочки. Вот из этой коробки киллтег мятежник и упал. И, кстати, тут еще и ножик падает. Сколько-то 110 скорострела. Давайте, в принципе, попробуем покрутить. Коробки такие не сильно дорогие. В любом случае, может, дропнется. Еще один киллтэк упал. Но нам киллтэк не нужен. Лучше бы ножик упал. Ножей нету. Еще один киллтэк, пиздец. Уже три. Четыре. Бля, прикол. Давай пять хули там. Бог любит питоицу, блядь. Блин, я вот сейчас кручу, на самом деле, этот спас. И понимаю, что лучше бы я подождал... Тогда какой-нибудь кобрый страйкер был бы введен в магазин. Вот. Было бы гораздо лучше. Он oh, ножик упал. Ну, уже, уже не зря крутили, можно считать. Правда, этот ножик за эти бабки как бы... Это не солидно. Четыре киллтека, блядь. Лучше бы два спаса упало с пяти коробок. Все, 30 кредов осталось. Сейчас попробуем еще бабочку крутануть. Она же, по идее, дешевая. Где-то она была в начале, вроде Нету, что ли а во. а ну-ка одну коробку сорвать понкурту она как раз 30 кредов Я не упал ну вот такая вот получилась прокачка собственно медом мы так ничего нормального не получили только 400 процентов килтека ну хотя бы есть ножик купили читак вот, накупили броньки на Авика, на штурма и медика. В принципе, ничего такая прокачка получилась. Жалко, что хотя бы спас не упал, конечно. На меда тогда был бы вообще норм. Ну все, если вам понравилась эта прокачка, то ставьте лайки, чешите яйки. Всем пока.